Я выхожу. Опасное решение. Да вы же зомби, блин, пожалуйста. Зомби так делают? Просто у вас там отверстие. Твое. Технически вы просто медицинское чудо. Жестко ваша вас жена, конечно. Не женись. Можете меня защитить? Не понятно, что поддерживает ваш жизнь. Я к отверстие в лбу сделаю для профилактики. Чё ты улыбишься? Рад, что вы признали, наконец, что вы труп. Ой, да завали. Нет, все в порядке, не волнуйся. Это его естественное состояние, ему тогда же лучше. Возьми людей из под земли достань. Да, жесть, там. Все офигели вообще, боятся в труповозку. даже смотри. Я же мне страшно. Я трижды воскресал из мертвых. Меня стреляли, резали ножом. У меня сердце вообще не бьется, я сделать могу все, что угодно. А Борис вообще опасен? С оружием обращаться. Возможно, вы вампир, или оборотень, или птица Феникс. Теба, беги от нее. Я, беги. я тебе серьезно, ты мне потом спасибо скажешь. Это опасный сигнал. В словах Кристины есть логика. Она считает, что я птица Феникс. Да это просто гипотеза, блин. Вы, может, чаю хотите? Вы что тут делаете, а? Чем меньше она знает, тем лучше. Понятно? А что если это в последний раз? <как> если не сработает. Да не сы! Я вернусь. Но я, я, я Yah, thank